Как тебе лет и что на тебе надето? Здравствуйте, меня зовут Кирилл, мне 16 лет. Ну, худи Гуччи, 65, может быть, тысяч. Где-то так. А, тишка КВМт 9800, Штаны обычные. Ну, HD, не полтора, может быть, максимум Кроссу, файт, модс релиза с последнего. Ну, я брал за 35 сумка. Прим, full winter 17, по-моему. Брал за 50 ну, кошель Гуччи. Сколько он стоит? 25 доль 24. Ну, телефон смотрим, нет. Чехол 5. Полтора-полтора-пять Как-то так примерно Я Маша, мне 17 М -м -м -м, Ну, кроссовки Это лавитон, где-то 1060 Джинсы, это фэтмен, 1070 стоили Футболка, бёрбери, 1030 а Это я вообще не помню Может, где-то 20 Часы, это Юлис Нардин нам где-то почти миллион был шестьдесят тысяч Гуччи они где-то стоили 25-30 сумка это валентина 1120 футболка из испании портавентура она стоила 15 долларов джинсы стоили 1300 это из алиэкспресс кеды манго они стоили также 300 ой 30 30 или 25 долларов и колодки 80 рублей Модис. А Сумка тоже Алиэкспресс, 800 рублей. Тишка Трэшер обычная, штаны Supreme Трэшер, СС 17, по-моему, летний, и Аптемпа, голубого цвета, Nike. рюкзак Супримовский тоже, с последнего дропа. Вот по ценам не сориентирую, но рюкзак, кстати, недорогой, но вот штаны, не знаю, на тысяч 17, может, не 18 будут стоить сейчас. Именно они с прошлого сезона, потому что остались. Ну, и кофта Джордана обычная тоже. Так, давайте начнем с очков тогда. 200 рублей. Пальто вроде стоит где-то 7. Джинсы 2. Рубашка, наверное, около косаря или 500 рублей. Вот так вот. Не помню точно уже. Футболка в районе 200. Кроссовки 3. Ксюша 13. кроссовке и Level Runner 2. 38 тысяч. Носки эти даст 1000 рублей. Джинсы бежка 3000. Дальше ремень куча 25 тысяч. Рубашка Тома Хилфигер 90 евро. Не знаю сколько рублей хоть. Свейшот Сутрим 12 тысяч рублей. Цепь 700 рублей. Шапка 2000. И часы 70. Ланджинс 75 тысяч. И сумка еще 750 рублей. Гольфы из дирижабля, обычный магазин с колготками 100 рублей, гольфы кеды, ну кроссовки 1002 наверное, три как-то так, ну из бежки или что-то такое. Так, ветровка спортмакс вроде бы тоже 1002. Вот футболка из кропа не дошла до тысячи, ну и юка 1200 из инчедема. А ушки у подруги украла. Рубашка Off-White uh, примерно за 35, по-моему, покупал. Потом футболка Chip Monday, три, по-моему, не больше. Джинсы это 17, покупал в Мессии. Потом Изи, 35 50 V2, Орео, по-моему, покупался за 700 евро. Ну, кроссовки стоят 6, штаны 5. Рубашка – 3000 а шапка? А шапка – 900 рублей.